Брифинг – это ритуал системной работы, который позволяет команду фокусировать на конкретных задачах сегодняшнего дня, опираясь на цели недельного рывка. Вот. Сначала текстом в чате отвечает на три вопроса, сделал, планирую и мешает. Потом голосом повторяет эти задачи и определяет, какие дополнительные встречи нужно провести сегодня, чтобы вместе решить проблемы, задачи или новые возможности найти. Так, Последний рабочий день. Я подготовила регламент по документу обороту. Регламент по документу по обороту, отлично. Угу. В понедельник я планирую, заплани планирую поставить в, ну, в задачник так. те... Цели, которые я себе определила. Перенести прозрение задачи конкретные в свой перечень задач, в единый список свой. Угу. И начать их делегировать и полномерно внедрять. Нач... Обязательно поговорить с командой обо всем, что будет угу. происходить. Значит, мне, мне понравился очень результат четверга, был конкретный регламент. Мне понравилась первая задача понедельника. Это перенести отсюда угу. вот сюда. И я сразу, конечно, как координатор системной работы, я сразу придираюсь. Начать их делегировать. Ну, определить для себя, какую из этих задач может взять на себя какой-то из моих сотрудников. Значит, выбрать из этого списка первые пять, которые можно делегировать уже на этой неделе. Угу. И назначить конкретных людей, которые будут эту задачу взять. И, и, и предложить им, да. Предложить, вы готовы взяться? Не готовы. Mm -hmm. Так, хорошо. То есть выбрать пять и договориться с командой, кто эти пять будет делать. Хороший пример. А что такое поговорить с командой? Ну, я считаю, что всегда всю команду надо держать в курсе того, так. что происходит, ну хотя бы приблизительно в голове у руководителя так, так, так, Чтобы так, так. для них это не было так Фух. Угу. Вот, и в принципе у нас назрел кризис так. Отсутствие системы угу. и на последнее собрание мы говорили угу. о том, что, ребят, мы видим, да, без системности мы дальше не, ну, не катим, так. не едем вот. И о чем будет разговор тогда этот в понедельник? Отчет. В этот раз разговор будет о том, что я знаю, как делать, пошли угу. за мной. Донести до команды конкретную картину, которую я готова всех привести, и подтвердить свою ответственность через конкретные шаги. Я буду неделю каждую фиксировать цели, я буду с вами в брифинге участвовать, показывать, что я не умерла, а движусь в этом направлении планомерно, показывая свое продвижение. Вот супер. Очень важные ценные вещи. На утреннем брифинге мы успели предотвратить катастрофу. Какую катастрофу? Классные же задачи, полезные, но мы на утреннем брифинге уже договорились о том, как скорректировать формулировки, чтобы было понятно, что к этой встрече нужно подготовиться, там нужно тезисы прописать, как я буду отвечать, как, как я буду каждую неделю поддерживать этот ритм, к чему конкретно я хочу команду привести. Мы на брифинге вспомнили эти задачи, подняли и тут же успели их скорректировать. Или назначить конкретную отдельную встречу в 12.00 в понедельник, чтобы подготовить тезисный план этой встречи. Спасибо, благодарю. Пожалуйста, аплодисменты.